здравствуйте дорогие сегодня решила побыть с вами еще дополнительно и хочу ответить на вопрос по поводу упражнений это технический вопрос поэтому я включаю сейчас в этом пояснении со всеми остальными нашими вопросами вашими вопросами да прекрасно справляются наши менторы кураторы ну а на некоторые вопросы как говорится, проще, вернее, правильнее истиней не отвечать, а просто дать возможность тому, что сказано, проявиться и раствориться. Так мы тоже иногда поступаем, поэтому не включайтесь в мысли, которые вас тянут на дно и заставляют думать о том, что кто-то вас не заметил, не понял или. Отверг. Поверьте, это не так. Все реакции ⁇ это истинные реакции. Всегда. Вопрос на тему технических э, упражнений да, вот, и того, как мы себя ведем в йога-практике. Тот комплекс, который предложен в этом марафоне сейчас, это очень хороший, эффективный комплекс на работу. С заявленной темой и всякие наши вопросы претензии проблемы к нашему животу к нашей спине к нашим ногам это по сути проявление всего опыта который мы накопили на уровне своих претензий детскости дефицитных программ и друзья это наши неврозы. Что есть неврозом? Это вытесненный опыт, который не смог эмоционально быть прожитым. То есть он как узелок в нашем мозге, в нашей нейросети, такой вот вытесненный на задворке системы. И, как правило, вот это вытеснение в теле хранится и ждет своего времени, когда же узелок будет развязан в виде... В виде блока, в виде какого-то спазма, в виде какого-то натяжения, ну, точки боли. И вот все, что мы говорим «мне больно», да, это, это, это, это точки насилия. Насилия между нашим мозгом и нашим телом, которое происходило когда-то. Это когда-то могло быть в детстве, это когда-то могло быть вчера, это когда-то могло быть там, во время беременности вашей мамы. Это когда-то могло быть вообще в опыте прошлой жизни. То есть мы не разбираем вот это, не обсусаливаем. Мы не ищем, не смокуем причины, где же это было, когда это было. Чем прекрасна практика и техники кундалини-йоги, что мы не ныряем в эту стирку. Мы просто делаем чище себя, чище себя, чище себя и двигаемся в счастье. все, В этом плюс. Но, тем не менее, просто, просто осознайте, точка боли – это спазм, это где-то когда-то происходило какое-то насилие. Наше над нами же, понимаете? Не нас кто-то где-то извне, а наше над нами же. Мы могли даже в кино сидеть и смотреть перед телевизором настолько глубоко, эмпатируя и проживая то, что мы видим, или просто на улице мимо проходили, и происходит некое потрясение, психическое потрясение. То есть мы настолько чувствительная душа, что через себя все без фильтрации пропускаем. Вот если вы такие, не умеете работать с аурой, не умеете укреплять магнитное поле, прекратите. Прекратите смотреть детективы, прекратите читать э, какие-то истории, которые... Трэш от вас втягивают вас в это проживание. Зачем вам это нужно? Вот если вы не умеете очищать свое сознание или пропускать все эти картинки как через просто трубу, трубу, как канал какой-то, да, вот, без задержек, без присваивания себе этого опыта, без проведения каких-то аналогий, вот, вот представьте себе, вы читаете детектив и проводите аналогию себя с главным героем. Вот просто знаете, вы вот, вот эту историю уже включили себе в список ближайших будущих событий, которые будет, будет вынужден ваш мозг реализовать в виде какого-то опыта. Он просто вынужден будет, он, он компьютер, его запрограммировали, программируем мы себя эмоциями. То есть эмоции — это как такие глубокие отпечатки, которые оставляют след, и потом этот след, как нажатая какая-то кнопка, э, ищет способ расслабиться, ну, то есть быть расправленным. Эта кнопка пытается выключиться. Чтобы выключиться, это надо проживать. Ну как-то так. Я, конечно, не смогу вам в звуковом сообщении, да, вот жизнь изменить. На что-то сейчас перещелкнет. Да? Сообщение за сообщением, сообщение за сообщением, опыт за опытом, опыт за опытом. Садитесь на коврик. Практикуйте, вы освобождаете свои спазмы в теле, и у вас со временем ничего не будет нигде болеть. Никакие руки, которые вы держите на весу, никакие ноги, это ваши ноги, это ваши руки. Я не дала вам гири, я не сказала вам подними диван, да, я не поставила вас на руки и сказала стой, стойкой, а вы привыкли ходить ногами вертикально, нет. Ничего такого не случилось. Вы поднимаете свои ноги, вы поднимаете свои руки. Они ничего не удерживают, кроме вашего опыта души. Они ничего не удерживают. Вот это физическое тело — это заложник. Это заложник, это, это порой у людей целая тюрьма или склад из всяких, знаете, списанных каких-то деталей, неутилизированных. Все просит утилизации. Все. Абсолютно все. Вот представьте себе, вы почистили зубы, а потом пошли снова поели, а потом пошли ложиться спать. Вот такими иллюзиями мы обросли очень сильно. Вот человек помедитировал, да, вышел и пошел скролить ленту своих соцсетей. Опять накушался всякого шлака. Вот сделали гигиену сознания. Да понаслаждайтесь вы этой чистотой, да поприветствуйте себя свободного. Видели такие истории, когда человек отстоял три часа или 5-6 на какой-нибудь службе вечерней, утренней, да, вот там, в храме, а потом выходит на улицу, и тут машина мимо едет, и как обдаст из лужи грязью, и как обматерит этот святой человек вслед этого водителя, вот и приехали. Для чего мы практикуем? Чтобы что? Чтобы что? Дорогие друзья, ни одна практика, ни одна техника, ни одно поле света не способна вызвать в вашей жизни простуду, какое-то негативное событие, какое-то потрясение. Поверьте, это из вас лезут, ваши Потрясения, ваши неврозы, они высвобождаются из вас. Ничего внутрь вас, извне плохого, залезть не способно. Свет высвечивает. Свет просто светит, высвечивает темные углы. Он даже, можно сказать, не растворяет, потому что, чтобы происходило растворение, должна случиться ваша, ваша воля. То есть как лазер, который да, убирает, стирает старые следы. Так вот для этого, чтобы этот лазер стирал, вам нужно этому позволить случаться. А когда свет просто высвечивает, то все, чем вы наполнены, просто лезет наружу. И будьте осознаны в этом процессе. Поэтому, любимые, если что-то где-то болит, то будьте к этой точке боли заботливыми как такой любящий мудрый родитель а не как мачеха да, которая что больно тебе да скотина уж простите за выражение всем больно терпи а вот вот такую вот терпилу засовывать себя не нужно я с вами техниками делюсь не для того чтобы выступать в вашем пространстве вот такой вот мачехой нет в этом пространстве создано глубинное целительное поле-инь принятие, тотальное безопасное поле матери мира. И слово матери это здесь не о том таком искаженном святом материнстве, которое тоже гиперболировано в нашем обществе. Это женская энергия, это, если хотите, лона, просто матка такая вот, вселенская луна, тихое, спокойное место сюда можно зайти любым и здесь любого примут таким, каким он есть, плохим, шом, нагишом, покалеченным, добрым, лживым, каким угодно, боящимся для матери мира, для женской этой такой шакти нет ничего, знаете, искаженного, она это все рождала для нее это все творчество, поэтому пришли, выражайтесь в той форме, которой вы сейчас являетесь, и будьте в этом заботливыми к себе. Поэтому я вам еще раз напоминаю, что вас исцеляет ваш, вас исцеляет движение и дыхание. Движение это как, знаете дверь с замком вы пытаетесь пройти в другое измерение вы хотите выйти откуда-то и войти куда-то а ваше дыхание это ключ который поворачивает этот замок вот и все я делюсь с вами технологиями движение и дыхание если вам где-то больно в какой-то точке то что такое забота о себе это больше света больше дать больше любви больше дыхания дать больше воздуха прикладывайте усилия настраивайте себя на я могу я могу я могу это то что нам так часто не хватало от отца например да признание, мужества, мужество, чтобы исцелить свою женственность, свою вот эту травматичную часть, которая застряла в теле, точки боли, нужно очень много мужества. Мужество это ваше дыхание, дышите. Не надо себя жалеть, не надо искать какие-то, знаете, такие увиливающие способы как бы как бы вообще с... отсюда скатиться куда-то да как бы так сделать так чтобы никто не заметил что я типа делаю но не делаю другие дорогие друзья вы только вы создаете себе сейчас своими действиями ту жизнь в которой вы хотите оказаться ту судьбу в которой вы хотите жить в этом вам никто не помощник помощники стоят рядом и создают это поле света знаете как колонны в храме вот мы колонны в храме вы пришли трудитесь возьмите максимум инструментов за которыми пришли и примените их везде не будьте как тот человек который вышел из церкви и обматерил проезжающую мимо машину а вот многие из вас так поступают потому что привычка в церковь схватил светом наполнился вышел и тут, короче говоря, моя карма из меня лезет. Едет машина, и надо отреагировать не гневом. А вы как отреагировали? Ой, кто-то ж козел снаружи, да, опять плохой, что-то там сделал. Или вот такое вот отношение начинается. Ой, у меня там травма, ой, я заболела, ой, у меня я упала. Ой, ребенок, ой, муж, ой, на работе. Дорогие друзья, внутрь смотрите. И сохраняйте вот то состояние, которое вы создали на коврике. Вот я вам, вас уверяю, если сюда в марафон пришли и не практикуете йогу, а только на поле надеетесь и настройками укрываетесь утренними, вот, ну может быть, максимум 1% эффективности получите. И это и, и, и то, как говорится, с натяжкой. Поэтому, дорогие друзья, хотите действительно изменить изменяйтесь вас никто не изменит вместо вас коврик и практика это и есть инструмент изменений и однажды вы в одной из таких своих техник лежа на этом коврике в неистовом дыхании ощутите такую свободу такую свободу о которой вы даже не мечтали Прорветесь через все эти цепи, через все эти свои точки боли, через все эти свои заборы, перепрыгните через все свои «не могу», «не хочу», «не я», ни сегодня», ни сейчас», «не так». Мозг будет вам кричать «нет» постоянно. Почему? Потому что он это и создал. Он и есть тот творец, который создал этот капец. Понимаете? Вот то, что болит, это создано мозгом. Он не любит прощаться со своими творениями, он будет кричать что угодно вам в голове и говорить вам, что у вас болит. Вы просто не смотрите туда, а дышите туда и смотрите своим наблюдателем не туда, где у вас травма спины прошлого, животик слабенький, мышцы хиленькие. Дорогие друзья, я дала вам технологию, которая сделает ваш живот очень, очень чистым вот потому что э, вот в этой технологии кундалини йоги формируется личность личность наконец-то личность которая способна воспитывать свой характер и сдаваться на уровне ума своему духу дух это ваше дыхание воздух хотели технологию получите она волшебная, она работает на сто процентов без исключений. Нет ни одного из вас человека, который, практикуя этот алгоритм, не способен достичь эффективного результата и выйти на тот берег некоего своего другого измерения, на который вы так стремитесь попасть. Вот среди вас нет ни одного, кто не может могут все, но не хотят, захотите, зажелайте так сильно, неистово, вот, вот не убегайте, не убегайте, не увиливайте, не говорите, что у вас нет времени, не говорите, что вам не нравится, не говорите это, вот перестаньте это говорить, говорить это в себе. Вот я права, если скажу, что каждое свое намерение мы в первую секунду вопроса внутри головы обдумываем и принимаем решение, как мы будем делать. Вот если вы себе сказали, что я сделаю каждый день, сразу на старте, если вы себе это сказали, то вы сделаете каждый день. А вот если вы себе сказали, я буду делать, как выйдет, то вы вот так и будете делать, как выйдет. И это изначальное одобрение. Да, вот, сделать как попало. И вот если кому-то покажется сейчас, что это строго, что это какие-то границы, да, друзья, здесь есть границы. Границы в виде колонн света. Эти колонны не бегают по полю, они не будут искать как говорится, знаете, цветок не бегает по полю в поисках бабочки. Нет, они не бегают. Они стоят на месте, как маяки, и светят. Больше ничего. Наполняя и большей, большей, большей чистотой, любовью, безусловностью это пространство. Стальные нервы и любящая, любящая инская внутренняя полнота. Внешние границы у нас стальные, да, друзья, мы непоколебимы. Мы не скажем вам, мур-мур, мяу мяу, можешь здесь вот тут вот пролезть, нарушить, разрушить. Дорогие, это уже все разрушенное, нарушенное, вот пытается убежать и ищет лазейку, куда бы просочиться. Вот. Вы же хотите, чтобы ваши границы не заходили никакие агрессоры. Так вот, друзья. Агрессор сидит пока что внутри. Внутри. Он травмирован, он недолюблен, он искажение. Дадите всему этому свет через дыхание, и вы увидите, как, какой он сильный. Он воспрянет в духе. Вот это и есть распрянуть в духе. Он вырастет. Он почувствует себя не маленьким не ничтожным не слабеньким в том числе и ваш живот в том числе и ваша спина в том числе и ваши мышцы ваши ноги ваши руки ваши головы ваше горло вот все это это все неврозы спазмы все это получит любовь что такое любовь это любовь если я знаю что мне помогает но я этого не делаю нет конечно это самообман это любовь если я понимаю что мне важно сейчас встать утром и сделать практику от которой мне становится в миллион раз лучше чем до нее по итогу это не любовь это лень это самообман это побег так вот можно быть к себе добрым а можно быть к себе добреньким добренький увиливает добрый дает себе то что делает его лучше, сильнее, эффективнее, счастливее. Вот будьте к себе добрыми, добрыми, дайте себе любовь. Любовь в данном случае — это дисциплина. Не осуждайте свои точки боли. Как мы осуждаем свои точки боли? Мы садимся на практику, садимся на коврик и начинаем... Ощущать все подряд, где же боли, коли и как не выходит. Какие же мы вот прям лузеры несовершенные, какое же у нас все дряблое, хилое, и нетренированное. Вот это и есть ваши осуждение. Вот это лезет критика. Вот это и есть, знаете, такая мачеха. Вот она полезла, мачеха. Тут сопли, тут болит, тут не так, тут не сяк, мачеха полезла. Станьте матерью болит пусть болит дышу дышу эту боль это называется вот мне болит а я как любящий отец обнимаю эту маму да? и вот мама и папа в объятиях точка боли и дыхание точка боли и дыхание и будет расслабление высвобождение вы почувствуете как эти спазмы растворяются просто позвольте себе это просто позвольте себе это Будут слезы течь Будет где-то вот такое вот какое-то щелкание. Все это будет, да, да, все это будет. Энергия будет пробиваться, мышцы будут укрепляться. И будет она идти, течь, течь снизу вверх. Вы почувствуете себя вот просто мощью. Но, дорогие, вместо вас жить вас никто никогда не сможет. Единственная ценность ⁇ персональный опыт. Кто угодно вам расскажет, как было у него. Это, как, это так увлекательно, это так интересно. Давайте несите попкорн, будем слушать, да, пускать слюни. Но это не изменит вашу жизнь, не украсит ее, не сделает ее более радостной. Это, знаете, как одни смотрят кино, а другие живут его. Так вот, я вас пригласила в живую жизнь. Выходите из кинотеатра и начните реализовывать то о чем вы мечтали то на что вы ходили вдохновиться то на что глядя вы терапевтировали свои внутренние вот эти все теневые части демоны в своих вот любят люди триллеры потому что не признаны у них свои демоны знаете под демонами я в данном случае просто называю качество вот вытесненный гнев, не умеют конфликтовать с собой, не умеют говорить «нет», не умеют злиться. Все это задавлено, сжато, как пружина, как Хиросима, как вулкан, который не знает, как же так. Можно проявить вот эту всю красоту огненную. Учимся. Я проговаривала звук, и закончился дождь за окном у меня. Ну что ж, дорогие друзья, я вам желаю успехов в вашем персональном опыте. И прежде чем назвать здесь что-либо своей практикой да, вот и подписать слово «наши практики», начните их реализовывать. Единственная практика, которая здесь дана, это ваша ежедневная дисциплина проживания своей жизни на коврике. А все остальное — это создание мной и нашей командой атмосферы и целительного поля. Вот если вы разбиваете свой бетон на коврике своей практикой, то мы — это та вода, которая помогает отмыть ваши алмазы, да, огранить их и показать, какие вы красивые и как вы можете сверкать. Успехов! Сегодня вечером провожу практику да на коврике. Это платное мероприятия йога сатсанг по работе с внутренними цепями и оковами. Приходите, попробуйте еще кое-что. Добро пожаловать. Заходите на мою страничку в Фейсбуке и в нашем телеграм-чате проекта "Путь интуиции" people Есть вся информация, есть она везде. Я вас поприглашаю. И да, прошу вот кураторов, помощников моих, выложите сюда все ссылки на все коммуникаторы, в которых можно за мной следить, да, по-доброму. Я имею в виду быть в, в контакте с э, актуальными мероприятиями, услугами, афишами. Вы здесь сейчас находитесь в полностью открытом, безоплатном потоке, но это не единственное место, э, в котором можно появиться и проявиться есть множество других добро пожаловать я вас всех очень люблю всех очень чувствую поверьте будь это не так как, как говорится не проживала бы то что проживаю вместе с вами в унисон три дня колбасила да так про происходит притирка так происходит такое турбулирование вот сегодня э, уже чувствуется Фаза притирки, да, вот готовности двигаться дальше, поэтому я говорю вам этот звук в таком виде, в таком наполнении, в таком тоне, в том числе, с таким контентом именно сейчас. Всегда, когда человек начинает какой-то новый путь, у него будет агония, эго первые 3-4 дня. Если вы только начинаете сейчас, и ваши первые 3-4 дня начнутся сегодня или завтра, ну что ж, я вам желаю победить эту агонию эго и еще ближе на шаг к себе стать. Удачи!